свою жизнь быть такой какой ты хочешь я считаю себя без лишней скромности визитной карточкой своих тренингов я я считаю себя успешным человеком и с удовольствием делюсь успехами со всеми и рассказываю как собственно этого добиваться и вот я собственно перехожу к самой сути к забавной довольной истории которая очень четко, с одной стороны она смешная, а с другой стороны она очень четко показывает наше отношение к действительности и к тому, как мы реагируем на изменения окружающей среды и наше суждение о том, что происходит, когда они совершенно не соответствуют тому, что происходит на самом деле. Я думаю, что многие из вас тут знакомы с нейролингвистическим программированием. Вот у них есть очень интересная такая фишка, начинается с, с того, что есть территория и есть карта. И вот у каждого человека своя собственная карта, представление о том, что же происходит в этом мире. То есть вот если мы сейчас с вами сидим здесь, в этой комнате, если каждый сейчас дать лист бумаги и карандаши, сказать, девочки, нарисуйте, пожалуйста, вот э, план этой комнаты, то каждая из нас нарисует абсолютно свой план, и если их поставить, вот эти планы рядышком, то вы увидите, что ни один план не похож на другой. Вот точно так же наше представление о нашей жизни совершенно не имеет никакого отношения к объективной реальности, то есть все, что с нами происходит, это иллюзия, поэтому этими иллюзиями очень легко управлять, и, собственно, самое главное, только выстроить свою иллюзию таким образом, чтобы это было выгодно нам, чтобы мы себя комфортно в этом чувствовали. То есть это на самом деле легче, чем может показаться на первый взгляд. И у меня для этого есть 100-500 миллионов упражнений, которые помогают этой иллюзии реализовывать. И теперь веселая история. Я не дам. Я недавно выпустила пост в Facebook и в Instagram, может быть кто-то даже его читал, о том, что я меня имя и фамилию Поднимите руку, кто его читал, кто его видел. Да? Значит, у меня фамилия калантерная, имя Анна, да, и кхм, э, забавно. Забавные были очень комментарии. Мой сайт звучит ком То есть... Логики в том, чтобы мне менять фамилию тогда, когда моя фамилия уже, собственно, является брендом. Хотя это, кстати, фамилия моего бывшего мужа. Вот. Это, да, это единственное, что хорошего я из того брака вынесла. Ну, фамилия классная, она мне нравится на самом деле. Тем не менее, это чистая правда. Я действительно меняю фамилию, и я действительно меняю имя. Хотя казалось бы, имя Анна, ну что тут менять? Классное имя, да? У кого сейчас? Вот эта история вызывает недоумение. Ну честно, вот поднимите руку. Да? Особенно те, кто меня знает. И пошли комментарии. Кто-то «Вау! Автор жизни! Так держать! Меняешь фамилию, значит все круто. Ну имя, и фамилию, значит все круто. Становишься кем-то другим человеком». Одна моя подруга написала «Аня, как же так? Ты же и так успешная. А если ты сменишь имя-фамилию, все же превратится в тыкву. Ты же там, ну, может что-то подруга пишет. «Аня, я долго думала, что тебе написать, но я просто напишу, что ты красива». Ты у каждого человека свой таракан. Скажите, кому интересно, в чем собственно суть эта история? Интересно. Супер, спасибо. Слушайте, все, на самом деле тоже история довольно длинная. Когда в 97-м году меняли паспорта с, укра... с советских на украинский. Я, с одной стороны, калантерна на русском языке, а на украинском языке я калантерна Ганна. И слушайте, все было хорошо до того момента, пока мне не исполнилось 45 лет. Когда я поняла, что мне сейчас менять паспорт, и я получу вот эту вот карточку, на которой будет написано «калантерна Ганна», я, вот честно, я не могу этого пережить. Ну, если фамилия еще ладно, Бог с ним, то имя, остаться во всех документах рано. Ну, У меня же ноги подкашиваются, я не могу. Тем более я столкнулась с ситуацией, когда мне надо было для для России, я не скрываю, у меня международная студия, я работаю за границей в России в том числе, и, когда мне пришлось переводить документы на русский язык, меня перевели как «Калантерна Ганна», то есть ничего не меняя, Я поняла «Не-не-не, алло, алло все превращается в тыкву». И я подала заявление, и я очень сильно надеюсь, что мне разрешат сменить фамилию и имя с «Калантерной Ганной», калантерная анна. Я вот так правильно звучит моя фамилия Калантерная Анна. Надеюсь, что я останусь в ваших сердцах и умах все-таки Анной и Анеганной. Вот такая вот история. И собственно я почему об этом рассказываю? Я все-таки вернусь к тому, что самое главное, самое первое, с чего начинается изменение личности и путь вот этой вот внутренней свободе, и путь к тому, чтобы каждое наше желание. Любые наши мечты воплощались и становились реальностью, здесь, девочки, здесь. думаем только про себя и а. только а. про <смех> то, что с нами внутри происходит, и только про то, какие мы испытываем эмоции и реакции. То есть в, три, в марафоне «Автор жизни» мы начинаем с того, что мы прорабатываем, даже если происходят какие-то конфликты с мужьями, с родителями, с детьми, мы говорим только о себе, то есть работаем со своими эмоциональными состояниями, а уже все то, что мы хотим, чтобы изменилось во мне, оно получается изменение автоматическим образом. Как только мы меняемся внутри, как только мы начинаем себя внутри уважать, когда мы перестаем бояться каких-то. Реакция от окружающих людей, когда мы перестаем бояться каких-то наших собственных изменений, мир вот так вот по щелчку начинает нам подкладывать удачу, успех, деньги в том количестве, в котором они нам необходимы, в котором мы хотим. У нас снимаются абсолютно все ограничения во внешнем мире, тогда когда мы себе это позволяем. Поэтому все, о чем я говорим на марафоне, на тренинге, на этом тренинге «Автор жизни» это о том, что мы говорим только о своих собственных суждениях. Это вопрос. Ну, да, я еще один анекдот расскажу, он довольно известный, наверняка многие из вас знают. Когда э, снится француженке один ну, такой сон, что она едет в метро, и за ней начинает следить молодой человек. Она выходит на свои остановке, и он с ней выходит. Она ну, начинает побаиваться и ускоряет шаг, и он ускоряет. Она начинает бежать, и он бежит. Она забегает в свой подъезд, поднимается бегом на свой этаж, открывает ключом дверь, захлопывает прямо перед его носом дверь, ну и все, просыпается абсолютно потом. На, следующий, на следующую ночь, я снится опять этой же что она опять едет в метро, он опять выходит э, за ней на ее остановке. Она бежит, он бежит, и она опять успевает захлопнуть эту дверь прямо перед его носом. Так повторяется из ночи в ночь, и вот в одну прекрасную ночь <coughs> ей снится, что она подбегает к двери, открывает, пытается открыть плечом дверь, но не может, застревает, он кладет ей руку на плечо, она разворачивается в ужасе и кричит, «Молодой человек, почему вы каждую ночь меня преследуете? Ну оставьте меня уже в Он говорит, «Я понятия не имею, это ваш сон, мадемуазель это то, что мы сами себе придумываем, мы придумываем нашу реальность. И я с вами хочу поделиться одной ключевой фразой, которую вот я всегда говорю на, на всех своих тренингах, и на матрице стройности, на свою мечту и на авторе жизни тем более. Наше отношение к действительности не имеет в действительности никакого отношения. Создавайте свои собственные иллюзии внутри себя, и тогда мир под ваши иллюзии будет э, подстраиваться. Если вы хотите, чтобы ваши мечты исполнялись, Если вы, как вы хотите выглядеть, э, как вы хотите жить, как вы хотите строить свои отношения с любыми людьми, просто сделайте это внутри себя. Это просто. Это проще, чем может показаться на первый взгляд. Ну, собственно, вот. Аминь я думаю, что я больше